всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос который звучит следующим образом как поменять темп проекта так чтобы все уже имеющиеся регионы в проекте не сдвинулись со своих мест потому что если поменять темп проекта который стоит неправильно был установлен неправильно и в него уже было здесь что-то записано добавлено то у вас просто сдвинутся регионы относительно своих положений по тактам то есть давайте послушаем, как сейчас звучит. Здесь темп стоит неправильный. Этот проект я уже рассматривал в видео, посвященном подбору темпа минуса, и там мы пришли к тому, что этот минус в темпе 140. Здесь на 120, и все эти файлы были здесь расстановлены, расставлены в темпе 120. Давайте послушаем, например, припев. То есть, как мы слышим, все синхронно, все хорошо, все под музыку. Но что будет, если я поставлю 140? Я поменял темп. И, как вы видите, уже это видно, что у меня все сместилось. То есть, мои аудиофайлы, мои регионы сдвинулись относительно минуса. И можно даже не слушать, понять, что все сдвинулось. Соответственно, вопрос возникает, что же делать, если вдруг вовремя не поменяли темп и все неправильно. На самом деле все очень просто. Feel... Я сейчас просто убедился, что у нас все стало правильно. Откатился обратно к исходному темпу, в котором все было расставлено. И теперь мне нужно выделить все регионы, все, что здесь есть, либо нажать Command-A. И выбрать вот здесь закладку Functions. И здесь есть такой пункт Log SMTE Position. И, как вы видите, у нас у всех регионов появляется такой замок. Это означает то, что у нас отныне регионы привязаны не к тактовой сетке, а к временной сетке, к временной шкале. Как ее увидеть, кстати, вот можно здесь выбрать View Secondary Ruler. и Здесь у нас появляется... Дополнительная линейка в виде минут и секунд. Как вы знаете, минуты и секунды у нас это постоянные величины, то есть они не меняются в зависимости от темпа. Какой бы темп ни стоял, у нас всегда секунда равна 1 секунде, минута 1 минуте, и так далее. вот А вот такты у нас всегда меняются в зависимости от темпа. То есть, такты относительно времени у нас всегда меняются. То есть в медленных темпах так длинный. Занимает больше времени, а в быстрых темпах такт короткий. Но ну, я думаю, это понятно. Соответственно, когда мы сделали вот этот лог, мы привязали наши аудиорегионы к временной шкале. Соответственно, какой бы темп мы здесь не меняли, как бы мы так-то здесь не изменяли, не растягивали. Наши аудиофайлы останутся, скажем так, в в том же самом виде в каком они были кстати это относится и к MIDI, то есть если вы работаете с MIDI и тоже работали не в том темпе хотите что-то квантировать а квантизация не получается потому что она квантируется по не тому темпу который нужен то можно точно также эту партию просто залочить вот таким образом и поменять уже темп после этого то есть теперь я поставлю 140 И сейчас у меня все должно быть в темпе И при этом у меня ничего не расходится no То есть как бы я темп не менял У меня все аудиорегионы остаются относительно друг друга в том же положении shame. Uh, то есть это очень удобно, если вы вдруг в свое время не поставили нужный темп, уже много чего здесь записали, расставили и столкнулись с тем, что теперь вам нужно, нужны тактовые сетки, но она не совпадает, эта тактовая сетка не совпадает с тем, что у вас происходит. Uh, и встал вопрос uh, установки темпа. Uh, вот, соответственно, таким образом можно поменять. И после этого опять выделить все регионы и нажать «Unlock». И Теперь наши регионы опять привязаны уже к тактовой сетке. Ну что ж, я думаю, с этим тоже все понятно. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я прочту, отвечу, а на самые интересные какие-то вопросы я запишу следующее видео. Ну что ж, увидимся в следующих видео уроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!